Господа мои хорошие, у нас сегодня с вами будет супер эстетика. Мы с вами вообще сейчас находимся на пляже Бангтау, и просто посмотрите, какой он крутой. Вот этот вот белый песочек, лазурная вода, рельеф, вот эти пальмы. И сегодня, значит, я хочу показать вам два объекта недвижимости. Первое, это будет полуквартира, полувилла в таком уединении, там, с видом. Ну вот все как должно быть. Там вот где, короче, хочется. Хочется побыть самим собой со своей семьей и просто покайфовать. А второй, значит, объект будет на берегу моря, все как положено, апарты в пятизвездочном отеле, которые можно купить, либо сдавать, либо жить. Но вот эта вот сама по себе картинка, конечно, просто супер жирная. И при этом вот, знаете, пляж не пустой. То есть он вот как бы там куча зелени, здесь песочек. То есть, сам по себе вот рельеф такой, что за него хочется зацепиться глазу и хочется вот прям рассмотреть все. Там вот яхты ребята припарковали. Как бы картинка, конечно, супер красивая. Вот, напишите вообще в комментах, как вам что. И мы жаль, что, конечно, не отправляемся сейчас прямиком на воду, а едем смотреть объекты. Но когда вы уже что-нибудь приобрёдёте здесь, то вы уже спокойно сможете welcome сюда зайти. Вот, а я, значит, отправляюсь на своем транспортном средстве. Очень кайфую от мопеда. Не от этого в целом, но вообще от самой техники. И Едем. Сначала покажу вам, что такое уединение, а потом покажу вам, что такое, что такое отель. Пятерочка. Первый береговой. Причем, смотрите, вот море. Вот навигатор и ехать нам до объекта 5 минут. То есть там будет супер уединение, но при этом близко к морю. То есть если захотели, до пляжика всегда можно добраться за супер вообще недолго. Ну а здесь у нас вот такая атмосфера. Просто хочется ехать и кайфовать. То есть не хочется даже ехать быстро. Ты просто едешь и смотришь, что происходит вокруг тебя. Зелень, природа, пальмы. И все как-то так... Блин, красиво, конечно, вообще. Ну вот, напишите в комментах, как вам это все. Как вам картинка, как вам Пхукет. Я знаю, что многие из вас отдыхали здесь. Многие из вас здесь, возможно, покупали недвижку. Много кто присматривается. Вот знаете что? Напишите вообще, зачем, если вы рассматриваете пукет, зачем вам недвижка на букете? Все-таки основная цель какая? Вы хотите отдыхать, или вы хотите жить, или вы хотите сдавать. Или вы хотите просто купить ее здесь, в другой стране, потому что вы хотите диверсифицировать свои доходы. И сама картинка-то здесь создается. Ну, вот такого класса. То есть недвижимость здесь. Ну, эстетичная сама по себе. Есть, вот такие вот каскады здесь стоят. Дальше устроится. И то есть все низкоэтажное, приятное. но ну, со всей нужной инфраструктурой. При этом, опять же, близко к пляжу. То есть... Как-то так. И вот мы с вами заехали на территорию. И территория здесь представлена в виде вот таких вот вил. И здесь же еще рядом есть комплекс, ну, типа резиденции, но вы сейчас это все увидите, потому что мы едем туда. Если хотите, можно здесь рассмотреть виллу, покупку. В рублях на сегодняшний день это будет стоить в районе 160 миллионов. И у них будет бассейн, у них будет 4 спальни, вот, например, вот в этой вилле. То есть все здесь как бы есть. А мы с вами едем немножечко в другую часть. Мы едем с вами вон туда вот наверх. Просто вот, ну, оцените территорию. Насколько она красивая, насколько она умиротворенная, уютная и без лишней суеты. И вся такая причесанная, вылизанная, то есть все как должно быть, вот все здесь так и есть. В общем, идем в объект. Господа, вы посмотрите, какую красоту я для вас нашел на пакете. Как вам вообще такое? Собственный бассейн на террасе, вид на море, Вид на город, куча зелени, тишина, и при этом это полуквартира, полувилла. То есть здесь у нас 240 квадратных метров потрясающей вот такой вот инфраструктуры. Мы с вами находимся именно в части, ну, так скажем, кухни-гостиной. То есть здесь вот можно кино посмотреть. Вот это, кстати, спальня вообще кабинет переделывается, я потом вам расскажу. Здесь, значит, это все можно приготовить. И вот это все сдвигается. То есть, вообще, вот я очень люблю вот эти южные города, южные направления, потому что здесь можно реализовывать вот такие проекты, когда ты свою террасу делаешь частью недвижимости. При этом не паришься, что будет как-то холодно. И вот у тебя, грубо говоря, твоя вилла или квартира одним легким движением руки, вот эти все секции сдвигаются, и получается бассейн внутри квартиры. Как вам такая концепция? Мне кажется, вполне себе ничего. Значит, смотрите, что здесь есть. Очень такое нестандартное решение, в принципе, для недвижимости. Но вот это мастер-спальня. И мастер-спальня конкретно здесь. Без окон. Но при этом она с вот такими вот штуками. То есть вы их задвигаете. И у вас получается такая уединенная части. Внутри установлена двуспальная кровать. Есть место для того, чтобы привести себя в порядок либо, например, посидеть с ноутбуком, если сильно хочется. Вид у нас открывается отсюда прямой на море. Именно такая концепция здесь и была задумана. То есть, конечно, хотелось бы увидеть здесь еще дополнительное окно и так далее, но я вот здесь походил, посмотрел и понимаю, что вполне себе вообще имеет место быть то есть ты здесь спишь, у тебя огромное собственное пространство, перетекающее в гостиную, а там море, бассейн твой же собственный, а у тебя здесь мастер-спальня. При этом в самой мастер-спальне есть еще и собственный санузел. Два, значит, вот таких вот приспособления для того, чтобы умыться. Ванная, душевая кабина. Ну и здесь, соответственно, гардеробная. То есть куда же мастер-спальня без гардеробной? Здесь вот она, пожалуйста, есть. Выходим. Есть у нас еще одна спальня, это не мастер но, тем не менее, она идет также собственной гардеробной, она идет с окном, она идет с двуспальной кроватью, и здесь у нас собственный санузел. Вот такого формата. То есть, по сути, если вы хотите иметь мастер-спальню с окном, вам принципиально, то здесь такая возможность есть. Окно, правда, у нас смотрит немножечко вот в блоке с кондиционерами. Но, тем не менее, концепция все равно хорошая. И если, например, вам не нужна вот эта часть, то есть вам достаточно двух спален, то вот эта часть поднимается, сюда встает стол. И, грубо говоря, если там у вас приехало больше человек, чем эта вилла рассчитана, а если у вас, например, здесь формирован кабинет, то кровать просто выпадает и получается дополнительное свободное место. Если вы думаете, что здесь как-то не спроектировано, во-первых, есть вентиляция, есть кондиционер. Даже если вы закроетесь вот так, то вы не задохнетесь там. То есть никакой проблемы в этом не будет. Ну и большой плюс вообще глухих спален, то что в них реально можно выспаться. У вас нет а, прямого солнечного света, который у вас будет. Это может быть плюс, это может быть минус. Есть, я просто знаю, люди, которые именно а, страдают с проблемами сна. И здесь эта проблема решена. То есть ты просто закрываешься, и у тебя темнота внутри. Ты выспался, открыл, вышел, а у тебя здесь, значит, вот такая благодать В виде вот таких алюминиевых конструкций То есть ты это все сдвигаешь Мне очень нравится, как это выглядит Я очень люблю вот это вот сдвигать И вот смотрите, я сейчас практически все секции сдвину Сейчас вот я отойду вот сюда И как вам вот такая картинка? То есть ваша гостиная переросла в террасу а на террасе у вас бассейн. То есть, если вы сюда приехали с детьми, то это просто пушка. Они, во-первых, никуда там не вылетят ничего с ними не произойдет. Они могут тут бегать, там все что угодно делать. Ваша жена, например, может здесь плавать. Вы можете читать где-то вот здесь книгу, кайфовать от вида на море и от вида на вашу жену. Здесь, значит, потом ваша жена может еще и душ принять в этот вот тоже кайфанете. Потом, значит, вот здесь что-то приготовить. И вот вся остальная ваша вот эта вот зона, вся часть квартиры в вашем распоряжении. И при этом тишина, спокойствие и вот такой вот потрясающий вид. Вот. Вас, наверное, теперь интересует, сколько это все стоит. Значит, на сегодняшний день это 27 миллионов бат. Если переводить в доллары, то это 792 тысячи. А если говорить в рублях, то это 61 миллион на сегодняшний день. Для любителей стоимости за квадратный метр мы сейчас с вами это быстренько переведем, потому что у нас 240 квадратных метров здесь. И мы получаем цифру в 253 тысячи 911 рублей за один квадратный метр. Вы, в принципе, квадратный метр в Сочи можете сравнить, квадратный метр в Москве можете сравнить и вообще в принципе по миру, то за 253 тысячи за квадратный метр вы вот вряд ли получите что-то подобное. То есть здесь у вас, еще раз повторю, бассейн, полностью сформированная инфраструктура, здесь есть доверительное управление, но все-таки эта недвижимость используется больше для собственного проживания. Это, знаете, как вложение денег, так, чтобы они не прогорели, и если что, это можно сдавать. Но все-таки это собственная резиденция на Пакете, С видом на море, на зелень и в вот такой вот территории. Вот, господа, я, значит, жду ваших комментариев внизу, как вы вообще к этому ко всему относитесь, насколько вам, вот просто сравните с тем, что вы видите у себя в городах, сравните то, что вы видите вообще по миру, как это все выглядит, и напишите вообще ваше мнение по поводу цены, мне кажется, что она за эти деньги абсолютно адекватная. И при этом, если вы хотите ее купить, то ссылки будут указаны внизу, то есть она на сегодняшний день продается, и есть еще несколько, которые продаются, и мне кажется, что они вполне стоят этих денег и вполне стоят тех условий, за которые они продаются. Я надеюсь, вы кайфанули. Ну, а мы теперь едем на следующий проект назад в море. Но вот эта картинка, конечно, супер эстетичная. Вот это вот вилла здесь, там, значит, море, куча зелени вокруг. И уединение такое. И там вот еще, видите, белое такое здание, стоит прямо посредине вписанное в зелень. Очень красиво смотрится. Значит, мы добрались, смотрите. Вот море и, по сути, это пляж, откуда мы с вами начинали. Просто чуть-чуть другая его сторона. А вот объект, куда мы сейчас с вами пойдем. Погнали. У меня в руках указка. Здесь вот такой проект, где я сейчас буду так вот светить вам и рассказывать, что же это вообще такое. Значит, сам по себе проект... Действительно премиум-класса с доверительным управлением от Мариот. Вы можете купить здесь либо резиденции, либо купить отельные номера, которые расположены здесь. Здесь будет ресторан, будет спортивный центр, огромное количество бассейнов, ресепшн и, значит, вот такая вот замечательная инфраструктура в первой береговой линии. На самом деле отсюда даже будет и видно, где это первое береговое находится. То есть вон он пляж. Мы, в принципе, даже с вами до него можем дойти. Мы, значит, сейчас с вами здесь посмотрим, что вообще есть. А дальше мы с вами сходим в шоу-рум посмотрим, как вообще он выглядит именно в плане отеля. Ну, наверное, сразу хочу сказать, что от застройщика вот здесь в резиденциях ничего не осталось. То есть можно только поискать переуступки. И такая возможность есть. Ссылки внизу. Можно купить отельные номера. В чем вообще разница именно с точки зрения покупки? Вот эта вся история больше интересна для инвестиций в пассивный доход. То есть вы приобретаете здесь себе номер, его сдают, вы получаете с него пассивный доход. Вот в этой истории можно жить. В чем отличие? Здесь есть кухня, здесь кухни нет. Ну и, соответственно, планировки отличаются. А так, в принципе, вы можете пользоваться всей абсолютной инфраструктурой, бассейнами, парковками. Что хотите, то и делайте, то есть все здесь будет. Также вот здесь вот на... Пляже будет построен Beach club Пляж песчаный, замечательный, красивый, хороший. Само по себе место действительно интересное, потому что вот здесь вот находится нацпарк парк. Здесь вот такая вот водичка и сам по себе комплекс такого действительно хорошего класса, то есть это именно премиум в такой сегмент на пукете Сверху, как вы видите, у нас будет расположена еще вот такая эксплуатируемая кровля. Вот она, где вы можете, ну, посмотреть там на закат. И так далее. Также, кстати, хочется сказать, что несмотря на вот такое обилие инфраструктуры, в комплексе будет недорогое обслуживание, потому что здесь есть солнечные батареи. То есть, в принципе, будет компенсироваться достаточно большая стоимость на просто вот энергии солнца, что вы не будете переплачивать за него. Что хочу рассказать, наверное, что минимальная цена, если мы сейчас с вами будем говорить про отельного оператора, составляет 6 миллионов 800 тысяч бат. Вы покупаете студию, в которую мы кстати, с вами сейчас зайдем, именно посмотрим в шоу-рум, 33 квадратных метра. И минимальная цена, еще раз я вам скажу, на сегодняшний день это 15 миллионов 269 тысяч рублей или 200 тысяч долларов. Ну, тут 197, я, конечно, округляю. Если, например, вы захотите купить двухкомнатную квартиру, Именно в отеле это будет 54 квадратных метра, она небольшая, да я с вами согласен, то она будет стоить 10 миллионов 200. То есть это 22 миллиона 900 тысяч рублей или ну практически 300 тысяч долларов. А если вы хотите купить хорошую резиденцию, вот просто на сегодняшний день есть 114 квадратных метров, то это будет 20 с половиной миллионов бат. Это 46 миллионов рублей или 595 тысяч долларов. Но при этом это пятизвездочный отель с вот такой вот потрясающей инфраструктурой, которую вы видите сейчас вот на своих экранах. Еще раз повторю, вот эта вся история. Это резиденции, там, где вы можете жить. Парковка есть вот в этом корпусе, вот в этом корпусе и вот в этом корпусе. Это отельная инфраструктура. Вот это вот все. Там, где вы покупаете исключительно под пассив. То есть вопрос, что вы хотите? получать пассив welcome сюда если хотите жить на пукете приезжать там сюда как-то отдыхать чтобы вам была нужна им на кухня то это вот резиденция это все на вторичном рынке можно найти еще раз огромное количество бассейнов, инфраструктура хорошая стройка ведется пойдемте покажу как выглядит шоу вот так будет выглядеть места общего пользования при подходе то есть управлять это все будет именно хороший отельный оператор здесь мы с вами видим стандартный вот такой вот номер где вы сможете приобрести себе именно апартамент по доверительное управление. Естественно, это не будет прозрачными стеклами. То есть это специально сделано так, для того, чтобы постоянно это все не открывалось. То есть санузел, душевая кабина, все это здесь есть. Если бы это был бы апартамент именно резиденции, то просто вместо шкафа стояла бы кухня. Вот как бы основная такая концепция. Вот, в принципе, где мы находимся. Пляж банктау Вот такой вот большой замечательный пляж здесь. И вот такая вот потрясающая водичка Еще раз повторюсь, что огромный плюс Вообще в целом Пукета В том, что вы получаете качественное оформление Сразу готовое оформление С мировыми брендами По цене на той же самой недвижки в Сочи Ну дешевле, чем, например, недвижка в Дубае На сегодняшний день Но вы сразу же можете пользоваться Всем наполнением, которое здесь представлено двуспальные кровати Вся мебель, вся техника Вся сантехника все это изначально есть И есть еще балкон Правда, балкон будет без ванны Мы с вами можем выйти, в принципе, на территорию Покажу вообще, как выглядит на сегодняшний день строительство То есть вот здесь будет строиться еще один корпус С другой стороны уже ну, более-менее готов Я думаю, что мы сейчас с вами просто быстренько добежим до пляжа Для того, чтобы вы понимали, что Движня как бы идет, и ребята здесь не только шоу-рум создали. Но вообще предложений на самом деле очень мало. То есть осталось от застройщика всего 9 предложений в отеле, а в резиденциях от застройщика нет ничего. На вторичном рынке, конечно же, есть множество предложений разных, потому что огромное количество людей приобретали и отели, и резиденции, для того, чтобы в дальнейшем это все перепродать. Ну, сама по себе концепция, мне кажется, выглядит очень даже неплохо. Еще раз повторю, это не будет вот таким вот стеклянным. Это будет... Все нормально? Вот, напишите, пожалуйста, в комментах, что думаете. И пойдемте, наверное, с вами сходим на пляж. Посмотрим, как он выглядит. Вот, стройка на сегодняшний день выглядит вот так. То есть, с этой стороны, как видите, вот там вот кран стоит. Здесь уже ребята все сделали. Это все будет облагорожено. Но мы сейчас с вами быстренько прошмыгнем вот туда, на пляж. То есть, нам идти здесь, ну, сколько метров? 40, наверное. Давайте дойдем. Как вы видите, пляж пока еще не сильно отесанный, но даже в таком состоянии выглядит он супер круто. Широкий, большой, с белым песком. И еще раз, на этой территории ребята планируют поставить бич клаб. То есть вы спокойно можете ну, прийти из дома сюда, позагорать, воспользоваться инфраструктурой, которая здесь будет создана. И вот у вас такое морешко. Точнее, это океан. Но де-факто это море. Потому что береговая линия там, и так далее и тому подобное, принадлежащие мне. Вот. Я думаю, что проект сам по себе интересен. И картинка здесь действительно создается. Я бы, честно, рассматривал его больше для аренды. Потому что, ну, спекулянты поиграли уже. А вот для аренды пятерочки. Почему бы и нет? Тем более в первой береговой. Вот, господа. Если интересно, а я думаю, что многим из вас интересно, то ссылки, как обычно, внизу. Там вы найдете, напишите нам на WhatsApp, и мы дадим вам всю информацию. Без проблем. Вот. Всем удачи, вам хорошего настроения, всех благ. И пока.